В прошлой серии наши участники провели день с Артемом Пивоваровым, поучаствовали в процессе создания нового трека и отправились на репетицию концерта. А вот проблемы в личной жизни Влада до сих пор не дают ему покоя. Удастся ли Владу спасти свои отношения, узнаем в сегодняшней серии. Громкие крики вокруг. Волнами воздухе кружатся руки И время замедилось друг Забрала дух, загнала круг Тех ненормальных бух Глубокий вдох, дом считаю до трех Остановить так и не смог Будто огло, будто забыл Будто бы я по-другому не жил Поми делиться, как не болит вторая книга на полке пылится Может нам снится Мы продолжаем кружиться Мы приходим в студию у нас должно было быть занятие, но мы не могли найти Влада. Тут заходим в зал, смотрим, Влад сидит полностью убитый, какой-то подавленный, морально. Владик, мы тебя ищем по всей студии. Привет! Привет! Как вообще по самочувствии? Уже две недели вот я в таком каком-то разбитом состоянии. типа, все до сих пор ничего не решили. Это не круто. Невозможно уже на это смотреть, нужно как-то предпринимать что-то. Поехали какой-нибудь магазин, купим клепные декорации романтичные. Все было прекрасно, и ее растопилось сердце. Мне мало ведь, что из этого может получить но, блин, мне приятно, что пацаны так поддержали меня, и я появился на их авантюр. Мы поехали сразу покупать в магазине какие-то там вещи, подарки, чтобы сделать какой-то такой сюрприз, чтобы все наладилось. И пока мы были в магазине, мы там очень долго веселились, и это, это все так затянулось. А Ребята, я подобрал Владу сегодня костюм, в котором он встретил. Довольно весело там было, мы померили много товаров на себе. А если вы забили на свое тело, если вы видите такой же нездоровый образ жизни, как и я, идите всякую стрипню на улице, то для вас есть прекрасный костюм, который вы можете приобрести. Влад, если Юля тебе не ответит взаимностью, знай. Даша, Катя, Соня, Таня, Кристина, Иола и Маргарита. На любой вкус выбирай! Я, конечно, все понимаю, но даже я для своей девушки никогда не делал таких сюрпризов. Это... Влад готовит к своей девушке нереальный сюрприз, думаю, у моюшдяц не менее большой. Большой что? Топор. Просто мы же сами предложили как-то помочь, а вот такие там где-то ходят вроде ржут, что ли, я сам убирал таких то Все время. Думал об этой ситуации, Юля, и типа хотел вот найти что-то такое, чтобы прям самое-самое было, чтобы очень сильно удивить и было круто. На самом деле, не так уж просто выбирать какие-то интересные такие штучки для сюрприза. А, а что, что, что вам нравится? Какие вы, какие вы любите сюрпризы? Сюрпризы. Я их не сегодня. Yeah. На самом деле, очень, очень сильно переживаю, волнуюсь, ведь... Ну, не знаю, как все пройдет, не знаю, как, как она отреагирует, как все вообще получится, получится у нас хороший сюрприз, и, блин, на самом деле, вот, хочу сказать, мне нужно там из каких-то поводов особых, чтобы делать какие-то сюрпризы, да, для своих девушек, для своих там близких, просто так это делать, и реально будет приятно. В общем, мы с нами уже все купили, я еду на студию, это все как-то готовить что-то. Ну, что-то думать. Блин, пасыки. Спасибо, по ровно за то, что помогли мне вот собрать. Владик, для нас это не босс, как поверить. Да. Ну, правда, знаешь. Спасибо за помощь. Сейчас давайте тогда выйти в третью. а я пойду в студию, где все будет. Все, все, Все, Пасики. Мы всегда рады тебе помочь. Я позвонил Юле и назначил ей место встречи. Сейчас мы будем звонить Юле, девушке Влада, чтобы ее завлечь в студию, чтобы он мог ей устроить настоящий сюрприз. Алло, Юлиана, привет. Э, безумно извиняюсь, что тревожит тебя, э, срочно у нас э, в Десайде открывается продюсерский центр, нам срочно нужно снять промо для него, и нужна какая-то девушка в кадре. Раз ты уж э, есть в Киеве, э, прошу как-то помочь, если можешь. Мне um, придется да Давай встретимся в ушне в 16.40. Все, спасибо. И дальше мы поехали уже забирать Юлю, тем временем, когда Влада отправили в студию готовить а подарок здесь уже. Мы приезжаем в торговый центр к Юле, встречаем ее, она понимала, что вообще происходит, и мы завязали ей глаза и поехали в неизвестном направлении. А стоп, мы затащили Юлю в машину и были в самой А Юля переживала всю дорогу, не знала вообще, куда мы ее везем, и это было очень смешно. Волнуемся вся. А у меня сердце прыгает. А, не беспокойся, ничего страшного тебя не ждет, мы тебя бить не будем. А мы ее возили вокруг нашей студии, создавали такую небольшую иллюзию, чтобы она думала, что мы едем вообще очень куда-то далеко. Знаешь, если бы у меня мои друзья устраивали сюрпризы с затаскими. Ну конечно же тебе будет пить В лесу. Я приехал на студию, начал готовить атмосферу, шарики идут, свечи зажигают там, лепесточки. Я надеюсь, еле это все понравится. Блин, вы знаете, вы можете думать, что это так. Типа по сериалу я там переживаю и так далее, на самом деле нет, я очень-очень сильно переживаю, как все пройдет, не знаю, вот прям, <глев> парюсь очень сильно, хочу, чтобы это было очень-очень-очень хорошо. Все готово, чтобы <плево> все получилось, надеюсь, что все пройдет хорошо, круто, искренне Мы вывели Юлю из машины, она очень-очень смешно шла, это выглядело, ну, невероятно странно и очень комично. Да, потому что она спотыкалась, постоянно издавала какие-то звуки от страха, и, ну, она, еще раз повторю, она вообще не понимала, что вообще происходит. Сейчас будут э, ступеньки, так что не обессудь. Ступенька, раз. Проходи, ступенька, два. Три. Пока я ее вел, она э, имела стойкое ощущение того, что я ее веду именно по студии, и по зданию, где находится студия. Но я постоянно ей говорю, что это не так. И потом она, и у нее начались догадки э, по типу Мы в больнице, мы в школе, где мы? Ну, так как э, стены у нас там похожи. Ой, сейчас, подожди. Я слышу, а этот виновен ушел, это у меня, такое. Эй, точно не знает. Пошли. Стена. Так как Влад э, олень не мог подготовить нормальные декорации вовремя, мне приходилось ее э, развлекать, как-то веселить около получаса, пока все настраивали, я как шут работал. При том, что она постоянно была закрытыми глазами. Веселим, больше не уйдет. Сейчас дождать прошу начать. Понял, за этот кабинет. Дядя, что ты такие, дядя? не понял. Все хорошо. Ничего хорошего, хлопцы. Вот отсюда. Это наш кабинет. Нет, это не ваш кабинет. Я переживаю, друзья, я переживаю. Это все так, конечно, мило, романтическо, но я переживаю очень сильно, на самом деле. Ну что, у нас стоит вот этот момент нашего сюрприза, который мы готовили для Юли, и я очень верю в то, что они помирятся, потому что мы очень старались, я думаю, что будет круто. Всем чуть-чуть. Да, Тут совсем чуть-чуть. Ты снимай. Снимай. Итак, ты готова? Я оставил Юлю, далее все в руках Влада. Ему желаю удачи. Снимай Снимай, снимай тогда. Твоя нежность и красота Постоянно смотрит мне сама Обожья глубина В которой я не вижу одна Каждую ночь мне высота я Чувствую рань тебя Что ты делаешь со мной, как сейчас мы быть с тобой. Ближе я иду, а сына, ты снимала. Что ты как бы я хочу с тобой, как ты. Я так хочу, чтобы я был. Чувствую, я дура, чувствую, я на то, как ты опять заплачешь скажешь все, что с тобой опять теперь что слышишь, что километров, и вот так поток наших ветов, я сейчас так и так Пожалуйста, за то, что в последнее время вообще я очень мало уделяю тебе внимания. Мало, мало делал каких-то комплиментов, всего такого. И, э, честно, я не думаю, что это все там какой то постановое или еще чего-то. Просто, просто хотелось сделать тебе привет. Очень сильно хотелось. Ну что так сильно будет. Маленькие дети, отвернись от экрана. Я желаю, чтобы каждая девушка смогла почувствовать это, вот это счастье, вот эту искренность. Смогла просто посмотреть в глаза, как он, ну, своему любимому человеку, и просто почувствовать вот это все внутри, вот, это, вот эти все мурашки, эндорфины. Это прекрасно. Я очень благодарна всему, что нас свело. И просто спасибо, что ты есть, правда. За то, что ты именно такой, именно такой Владик. Это очень ценно. Спасибо огромное, Юля, за, за то, что ты вдохновляешь меня и будешь это обладать очень толком. Я очень тебя люблю, и, и все будет хорошо. Скучка рода и облака Хочу вновь видеть в глаза Паперская нежность и красота Постоянно злотит меня с ума послышалось. Это была наша новая песня, которую вы сможете услышать целиком на нашем сольном концерте, который пройдет 3 июня в Киеве. Больше информации вы можете узнать, связанная с нашими соцсетями. И совсем-совсем скоро мы кучу всего там нового объявим. А пока наслаждайтесь этим кусочком. Ребят. Я не хочу на вокал участвовать. Согласен. Может, давайте гоним и включим Вокал пропустим, но у нас на секунду тренинг. И что мы будем делать? <Front> и неужели после таких долгих äh, времен расставания они помирились? Я очень за него счастлив, наконец-то он будет счастливым, радостным. Правда, мне теперь опять будет некомфортно с ним спать, но это так уж, издержки. тут такая ванильная вообще. Руслан така. Как ненавижу любовь. Будешь поснимать тусика. Ты все снимаю. Нет, не надо меня снимать. Я не люблю этот праздник. Праздник жизни. И любви.